Здравствуйте дорогие друзья, на связи Ростислав Францкевич. И сегодня в этом видео я по многочисленным просьбам своих подписчиков покажу вывод крупной суммы средств из компании WebTransfer. А именно я на ваших глазах сейчас выведу 500 долларов. Для того, чтобы вывести деньги, необходимо нажать вложение и Вывод. Мне доступная сумма за вычетом заявок на вывод и поручительств гарантийного фонда, то есть за вычетом вложений и займов с опцией «Гарант» доступна 517 долларов. Из них мы выведем 500 долларов. Выберем платежную систему. Платежных систем много. Минимальная сумма вывода составляет 50 долларов США. И осуществляется согласно тарифов на вывод только на подтвержденные реквизиты. Платежи обрабатываются в течение 24 часов рабочие дни. Ну и конечно нужно удостовериться, что платежные данные в разделе «Профиль» указаны верно. Посмотрим тарифы. Казалось бы, самый выгодный тариф на «Пэйер» – 0%. Но если мы посмотрим в переводах на «Пэйер», Моя цель ⁇ вывод на карту Mastercard. И мы видим, что здесь 3,9% комиссия плюс 1,5%. Получается 5,5% комиссии, что не так мало. Смотрим, что у нас есть интересного еще. Есть прямой вывод на визу Mastercard. Причем очень меня устраивает выгодный для меня 2% комиссии плюс 5 с 500 долларов это получается еще процент 3% прямой вывод пускай есть быстрый вывод на payer perfect и okpay но наиболее выгодно для меня это visa mastercard В обмане приблизительно как и на payer получится пять с половиной яндекс деньги 4% уже близко неплохо с двумя переводами. Но лучше всего для меня это сделать на непосредственно виза Mastercard. Комиссия на вывод 15 долларов. И вывод на карты занимает до 7 рабочих дней с момента обработки платежа. Никаких проблем, деньги есть, можно и подождать. Нажимаем оформить. Благодарим за заявку, данные приняты на рассмотрение. Отлично. Зайдем в кошелек. Заявки на вывод в ожидании. Хорошо. На этом я прерву свое видео. И мы встретимся, когда деньги будут уже на моей карте. Итак, друзья, продолжим. Как мы видим... С кошелька средства списаны. Осталось на платежном счету 17 долларов. 500 снято. Бонусный счет 20 долларов. Он недоступен для вывода. Остался. Списано 500 долларов. Заявку я подавал в 16.30 по московскому времени. Здесь указано время в Великобритании. Два часа разница с Москвой и заявка удовлетворена в 22.16, 22.17 по московскому времени. Таким образом прошло 5 часов 47 минут. Правда средства выведены на кошелек Payer. Почему на Payer? Я не снял галочку «Ускорить вывод средств». Галочка осталась стоять и когда галочка стоит, средства выводятся на любую доступную вам платежную систему первую освободившуюся таким образом мы выигрываем в скорости вывода вот я получил вывод за пять с половиной часов на кошелек пейер вот мои кстати деньги пришли 500 долларов на пейер если бы я галочку убрал то тогда деньги пришли мне на Mastercard, на которую я и хотел но пришлось бы подождать до 10 дней таким образом я выиграл во времени Немножечко проиграл в процентах Но ничего страшного Дорогие друзья Проект надежный Проект платит Приглашаю вас в свою команду Все объясню Покажу подробно Своим партнерам я помогаю И вы сможете достичь Таких же результатов С вами на связи был Ростислав Франскевич Я желаю всего самого Наилучшего и до новых встреч!